Всем привет! С вами канал Мотодокр. Сегодня у нас на столе э, двигатель DR200. Э, двигатель называется вроде как A42, да? Сейчас посмотрим. h 402 ну двигатель 40 42 а Ну, не судиво важно. Такие двигатели ставятся на массу мотоциклов также китайского производства, то есть это лицензионно скопированные двигатели китайцы скопировали в японцев здесь сделали двигатель Это абсолютно идентичный за редким исключением может быть я об них пока, о них что-то скажу попозже но не значит что у нас на сегодняшний момент есть э -э, двигатель был разобран э -э, была проточка цилиндра была замена поршня Соответственно, замена колец, будет замена маслосъемных колпачков, также перепорисовка пальца, э -э, нижней шейки шатуна. Вот. Ну и замена шатуна соответственно, потому что старый погрызл очень прилично. Ну, в общем, я уже немножко начал им заниматься, а первая трудность, с которой я столкнулся, то что на горячую не захотел у меня садиться коленвал подшипник. Значит, что я сделал сделал такую трубу и просто ее обрезал наточили до высоты сейчас скажу Значит, обрезал его до высоты 68 миллиметр 68 миллиметров, значит, диаметр внутренней такой трубы, чтобы подшипник не задевал, а сейчас скажу. Значит, 39, ну можно 40 в целом. Обычно тройник из Чугунины. 32 написано на нем. Я так понимаю, либо дюйм, либо даже не дюймы, не знаю, чем это измерялось. Соответственно, вот такие две шайбы. Диаметр шайб. Диаметр с 54,5, внутренний диаметр можно было конечно поменьше взять, чтобы потом ничего не подкладывать, но у меня к сожалению 20, не суть дела важно, в общем все это ставится и гайкой коленвала это все прикручивается. Немножко еще подогрел горелочкой подшипник и, в общем, коленвал весь туда сел без каких-либо проблем. Этого я показывать, к сожалению, не буду, потому что это уже пройденный этап и повторяться я не буду. Сегодня у нас будет такой новый, скажем так, ракурс. Обычно я с головы снимал. Сейчас будем снимать отсюда. Значит, все, коленвал, соответственно, я посадил. У нас тут дальше, дальше у нас Я сейчас обезжириваем, будем закрывать второй крышкой. Обезжирить можно там бензин галоши например, или еще -то того. Значит, половинки собираются э, на герметик, все остальное собирается на прокладке Значит, после нанесения герметик там около 5 минут 5-10 минут э -э, нужно подождать, пока герметик, скажем так, прореагирует с воздухом и скажем так начнет нормально все дело склеивать. Это, конечно, очень сильно ускорит процесс. Так это наша вторая половинка. Ну, вот, значит, что у нас здесь? я поставил временно на шестерню. x мы ее сценили. Что у нас здесь еще? Значит, вот эти вот тоже сейчас.. придется, конечно, снимать еще масло насос, но это мы посмотрим. Вроде его тут не снимали, это сложности, наверное, никаких тоже может не будет. Так. Значит, берем герметик. Я использую герметик ABRA 999. В принципе, зарекомендовался очень хорошо. Так, ну что, я не знаю, погреть не погреть, это половина. Установка здесь, конечно, все это дело помазать еще маслом. То есть такие места, как э, коробка передач, э, нижняя шейка шипуна и тоже далее. Там, не, не жадничай. Да. Ну, здесь, в принципе, можно потом. Опа, Оп. не зря погрел. Не зря погрел. Так, значит, сейчас берем и закручиваем э, болты, которые у нас стягивают половиночки. Так. То, что не сошлось, это не страшно, я так понимаю, потому что. Понимали, поэтому полное не написано. Да, да, да, да, Ну да. Кручется килограмм один килограмм. Смотрим. один килограмм Здесь у нас один и да? Это на другим. Угу. Да, все проверим, тогда все мы там Отлично. Все, у нас один килограмм. Так, что они обычно убираем? Так, смотрим, что у нас здесь. Если у нас здесь крепления какие-то, болтами, ничего у нас здесь нет. То есть все скручивается только с одной стороны. Что у нас по плану? Что у нас по плану? Так, мануалчик я поглядываю иногда. Значит, нам нужно сейчас вот все-таки здесь накаром у нас еще нужно установить э, такие вот штуковины. Роль этой штуки я, к сожалению, не знаю. Здесь такие распорные крылышки есть. Попружение. Какой от них смысл, я вы не знаю. Так, что у нас запись? Ну, непонятно. получили пока мне непонятно если честно в чем смысл всего действия здесь у нас добавляется вал выбора передач Вот у нас здесь все закусило, да? Давайте смотреть почему. Наверное, потому что здесь у нас это как-то ненормально. У нас все крутится, все, что нужно, у нас крутится. она стала как бы нормально, то есть мне ее пришлось пересобрать по той или не знаю почему но теперь она встает действительно корректно И теперь она может вращаться. Отлично, это то, что нам нужно. Так, теперь опять пробуем засунуть вал. Тихо. его. Опа. Всё, встал. Она имеет ступеньку. Не знаю, видно нет. Значит, ступенькой мал маленькой нужно наружу. У нас но и тогда должно быть хоть где Файбу. Файбу у нас язычком вовнутрь. Язычком вовнутрь? Да, язычком вовнутрь. И сверху ставится. Сверху ставится гай. Здесь вот у нас сцепление есть пропилы. Не знаю, видно ли, нет. Этими пропилами нужно ставить, вот, есть вот выемки, выемки, а здесь вот выемок нет. Вот, вот между вот этих вот и надо ставить. Выемок нет. Так. Смысл я особо не вижу, Так, awesome. отметь. Вот, боковую крышку так, вот. берем боковую крышку, так, У -у -у. так, ладно. на да. 24ートб то покажу Thank you. нужно будет мотор перевернуть и начать работать с другой так, Здесь у нас, соответственно, должно быть Значит, мы ставим сейчас чуть-чуть привода. Вот хорошо, мы ставим обгонную муфту. Берем с той стороны ставим. Так и правильно, правильно. И все протираем, потому что здесь будет работать. Немуфта, такой небольшой муфта, у нас ставится на наш фонечку. Да, дальше у нас что там? Наведем немного на нас герметик. Наведем прокладка, Направляем Если я пока не кондирую, мне oh. надо просто поправить. 1, yeah, 2, okay, okay. чудненько Так, ну что ж, вот, вот и вот. Дальше что у нас там по ходу ну, Надо бы поршень насовывать, да? Нельзя. поршень. Вот и наш поршень. Поршень новый. Абсолютно. Масло съем, масло съем. Здесь смотрим. Должно быть одно круглое, другое под угол. Значит, начинаем наверное, с маслосъемной, да? Сначала у нас ставится вот это колесо. То есть серединка. Смотрю, чтобы она унахлс не легла. Лично должна только в стык. Всё, в дальше берем основное кольцо одно из тут разницы нет берем и надеваем его бинч бин бин бин раз вторую тоже через низ в принципе поставим не перейти через все и вся Бам, бам, бам, бам. Да. Нам надо их будет развести нам. Быть от дружки замки. Ну и Так еще раз проверяем, что в у нас центральная не лягла не дальше. Это второе компрессионное. Его, по идее, углом вверх. То есть надпись вверх. Оно потолще. Это будет понятно, что он просто тупо не, не сядет в канал. каналу. Есть, при, до идиотизма просто. Раз. Делаем второе компрессионное колесо. Готово. Теперь, собственно говоря, судя по этому, мы их разворачиваем. Это будет так, здесь мы, здесь мы, здесь, да. раз, два, и три. Ну, тихо на 120 градусов. Дальше мы берем пальчик, пальчик мы берем, мы берем материночку, вот так расположим, представляем. не нравится значит пускной у нас естественно клапан больше ну, больше значит, ну, нам показывает на какую-то зачем пускай. Значит, так пускай показывает на снимке так вставляем пальчик и вставляем Думаю, что бабло, что Смотрим, чтобы у нас там снимаемая часть там, от лица, напротив него должно быть Все нормально. Ну, напротив него должно быть заложено кольцо, то есть не пустое место. Цилиндр у нас вот так вот здорово протащили. Точнули да. через размер, потому что задиры были достаточно глубокие. Вот он цилиндр. Видно, нет? Здорово! Сейчас аккуратненько подсунем коричьи, по-другому виду. Опа! Да, что-ли мы форсилим, нам нужно приступить к это потому что не должны быть слишком легкими. Нужно иметь наше существо не посвободным. Не забываем, что прокладку мы уже поставили. 7 килограмм. Идем дальше, затронули. 7 килограмма. 2 килограмма. Это наша даже, камера смотрит. Я его знаю, что-то я там делаю выделить. Походит там, то да надо. Так, затянули, затянули. Так, включим вот это вот. Дальше, что... Ну так, значит, так. Ммм, mm ммм, -hmm. и куда ты девалась Может расскажешь, блин, куда ты делась? не говорю что провалилась мотор, блин это будет вообще не смешно, не хера Все правильно, раската на Это проспал момент, когда нужно установить, блядь, натяжитель, и ну, не летит, да? тоже значит здесь прокладки Ты да, ты Субтитры натяжитель сюда вот как обычно выбираем нанимаем сжимаем выдвигаем прокладка здесь обратно вставляем и почерк так ну что считать мотор Так, ну что, мы, опять, первую часть закончили, да? трудно было сегодня, но, в общем, сколько часов это меня заняло, сейчас посмотрим, где -то. У меня это заняло около трех часов часов, Все, ребят, всем спасибо, кто смотрел, кому было интересно, ставим палец вверх, не забываем, подписываемся на канал, Дальше будет еще много-много-много-много-много по мотоциклам. Это все уже готовая техника, можно сказать. Будет, будет еще, будет больше. Ну, так что подписывайтесь. Может быть попадется однажды в ремонт такой же мотоцикл, как у вас, это будет здорово и вам, и мне. Ну, если тут какие-то интересуют вопросы, что-то кому-то непонятно было или еще что-то, пожалуйста, оставляйте комментарии, пишите. Что непонятно, что понятно. Все, всем спасибо, всем пока.